Особенно тем, кто считает свое тело недостаточно крепким и здоровым, нужно ходить босиком. Основные точки вашего тела должны быть в контакте с Землей. Для того, кто выполняет духовную садину, в особенности в эти дни, на планете доступно нечто феноменальное. Намаскарам садгуру. Почему важно ходить босиком? И еще, есть ли дополнительные физические и духовные преимущества ходьбы босиком в дни Наволунья, на Амавасию и Шиваратри? Недавно говорили об этом, всего неделю или десять дней назад. Была публикация в связи со смертью Макбуллы Хусейна. Вы знали? что художник Макбул Хусейн умер. Итак, одно из своих последних интервью он дал знаменитой, известной телеведущей. Хусейн умер в Лондоне в возрасте 92 лет. До последнего дня он оставался очень активным и энергичным. Так в чем же секрет? Это интервью было взято всего за три месяца до его смерти. Его спросили, в чем секрет вашего долголетия энергичности и здоровья? Он ответил, только две вещи — меньше есть и ходить босиком. Вы знали, что у него были проблемы. Ему не разрешали входить босиком в некоторые элитные клубы, а он всегда настаивал, что ходит только босиком. Так что он дал свой рецепт, как жить долго и быть здоровым. Меньше есть, ходить босиком. Было очень забавно слушать, как он говорит об этом. Как раз сейчас в Соединенных Штатах становится очень популярной новая линия обуви, которая называется босо-обувь. Такая обувь сделана с очень тонкой подошвой по форме ступней, из особого синтетического материала, так что кажется, будто идешь босиком, а не на толстой подошве, почти как босиком. Обувь для бега, альпинизма, обычная обувь для ходьбы, все эти виды есть в линии Боса обувь. Хорошо, что вы задали этот вопрос именно сейчас. Так в чем же значимость ходьбы босиком, особенно тем, кто считает свое тело недостаточно крепким, недостаточно здоровым? Если ваше тело постоянно вас беспокоит, вам следует ходить босиком. Будет здорово, если вы сможете и ползать по земле. Я имею в виду еще больший контакт с землей. Вот почему мы простираемся всем телом. Как вы думаете, с какой целью люди окунаются в пруд на территории храма, а затем идут в храм и простираются на полу? В таком случае все ваше тело вступает в контакт. Вот что означает «саштанга» — основные точки вашего тела должны быть в контакте с Землей. Для тех, кто выполняет духовную садхану, особенно в дни новолуния — шваратри, амавасья и следующий день после Амаваси. То, что становится доступным на планете в эти три дня, феноменально. И это также напоминание для вас — усилить свою садну, чтобы не упустить те возможности, которые становятся доступными в эти дни. Так что в эти дни нужно ходить босиком. Полезно ходить босиком каждый день, но в эти три дня есть особое преимущество, важное не только для физического здоровья, но и для духовного благополучия а также для создания необходимого потока в вашей системе для восходящего движения энергии. Вы не можете обрезать свои ноги. Так что просто снимите обувь на эти три дня. Для вас это будет полезно.